Идея сделать ролик об этих рыбах у меня появилась задолго до того, как я завел свой канал, но так получилось, что все время было не до него. Да и то, о чем я хотел рассказать не получалось, но теперь тянуть больше некуда. Так что всем привет, настало время рассказать о стеклянных окунях. И снова мы вспоминаем рыбу, о которой я мечтал с детства. В старых советских книгах почти невозможно было обойтись без стеклянных окуней. И точно так же невозможно было не обратить на них внимание. Они выделялись прежде всего своим необычным видом и формой тела, немного отпугивало название окунь, но как писали характер и повадки у этой рыбы совершенно иные и не похожи на других окунеобразных и цехлит в частности. Есть мнение, что в те годы рыбы эти встречались очень часто, но в моем маленьком городе я их ни разу не встречал. Прошло время, я вырос и смог посещать другие города, в том числе и по аквариумным делам. Вот только к этому времени окуни превратились из распространенной рыбы в довольно редкий специфичный продукт, где-то до 27 лет я ни разу не видел тех самых окуней из советского прошлого. Единственное, я встречал других представителей стеклянных окуней, но цены на них, да и размеры были для меня слишком неподъемны. И вот азиаты додумались до кошмарной практики татуирования рыб. Об этом я знал задолго до этого, еще где-то с середины нулевых годов, знал также, что подобного живодерства не избежали и окуни и они пожалуй страдают от этого больше всего. Но выходило так, что они мне никогда не попадались на глаза. Время шло, надежда хотя бы увидеть нормальных окуней никуда не исчезала, со временем я увидел уже и изуродованных окуней. Обычной же природной формы, похоже уже никто не держит. Чем же плохие окрашенные рыбы, ролик об этом явлении я делал в начале этого года, там ответы на все вопросы. В общем следуя своему жизненному девизу, если хочешь чего-то сделай это сам. Я решил, что раз никто мне не предоставит нормальную неизуродованную рыбу, надо самому ее получить. Как понимаете, приобретенные признаки не могут наследоваться. А значит, потомство оттатуированной рыбы, если она конечно до этого доживет, будет обычным. И вот начались поиски наименее изуродованных рыб, хотя бы таких, от которых бы не дошнило при взгляде. И года полтора назад мне попались такие экземпляры. Совсем мальки, но количество окраски для всех пяти особей вместе взятых явно пожалели, и такое количество обычно и для одной рыбы мало. Выкупил самых здоровых с виду и стал выращивать. Если честно, не сильно на что-то надеялся. Думал, что рыбы не доживут до зрелости. но вышло так, что они благополучно дожили до этого периода. Краска понемногу исчезает и рыба уже выглядит не так убого. Даже своей живучестью они меня откровенно порадовали. Не порадовало только то, что все пяти кунии выросли самками. У меня часто бывают перекосов в плане распределения полов, но так, чтобы все пять особей оказались одного пола такое у меня бывает редко. До сих пор у меня не было возможности докупить новых рыб и вопрос разведения я оставлял открытым. Возможно когда-нибудь мы поговорим и об этом интересном аспекте их жизни. Но хоть эти рыбы и показали себя крайне выносливыми, но всему рано или поздно приходит конец. Так и тут. Сделать ролик о них меня побудило то, что они начали умирать по одному но в очень короткие сроки и без каких-либо признаков болезни. Возможно это сказали из татуировок, возможно, при, причем не в меньшей степени и мои собственные проблемы и отсутствие возможности предоставить им комфортные условия. Возможно еще множество причин. Не знаю, получится еще когда-нибудь достать этих рыб или нет, но мне бы этого очень хотелось, время покажет. Настало время рассказать, что это за рыба. Сейчас ее валидное название Парамбасис ранга. Хотя более известна она под устаревшим названием Хандаранга, под которым его и описал Фрейсис Хамильтон в 1822 году. Также может встретить информацию о том, что эти рыбы относятся к виду Парамбасис вава. но по ряду определенных признаков, в том числе строение плавников, размером взрослых рыб и окраски, я могу сказать, что это не так. Всего в этом роду 19 видов рыб, размерами от 4 до 24 сантиметров. Как я уже говорил, один из крупных видов я даже встречал живую. В природе эти рыбы живут в стоячей или медленно текущей воде, предпочитают корма животного происхождения. Эти окуни не сильно крупные, вырастают до 8 см, но обычно намного меньше, мои были около 5. Это спокойные, немного застенчивые рыбы, лучше всего содержать их небольшими группами от 5-6 штук. Половозрелыми они становятся в районе полугода, по разным данным откладывают до 500 тикринок, но часто можно услышать мнение, что получить игру и малька намного проще, чем вырастить. К сожалению, пока ничего не могу по этому поводу сказать. Кроме того, часто можно услышать о том, что воду для них надо обязательно подсаливать, на самом деле это не требуется. Этих огуней можно приучить к салонотводному аквариуму, но они без каких-либо проблем отлично живут в обычных пресноводных аквариумах с мирными и спокойными соседями. Вполне возможно, что мифы о соленой воде, проблемы с иммунитетом из-за татуировок и прочих заблуждений, эти рыбы становятся менее интересными для аквариумистов. Мой же личный опыт показывает, что все эти мифы и заблуждения имеют мало общего с реальностью и я настоятельно рекомендую завести вам этих замечательных рыб. Всем спасибо за просмотр, всем пока.